Привет, аудитория. В эти выходные у нас очередной ивент UFC, Fight Nights, Убойная Ночи. И я хочу рассмотреть бой легкого веса, основного карда. Это противостояние Армяна Цирукяна и Юэля Альвареса. Армян Цирукян это российский боец, ему 25 лет. Это базовый борец с неплохой ударкой, с хорошим кардио. Но в UFC он провел 5 боев, из них 4 победы и 1 проигрыш. Ну, этот проигрыш был против топового бойца UFC, Ислама Махачева. Армян Црукян вышел против Махачева на коротком уведомлении и проиграл этот бой. В принципе, этот бой был довольно-таки конкурентный. Следующие три боя он выиграл единогласным решением, и в пятом бою он удосрочил Гиагаса. Ель Варес, его соперник, это испанский ударник, 28 лет. В принципе, у него отличная джиу-джитсу, у него неплохая выносливость, хорошие тропометрические данные. Но он, конечно, для легкого веса довольно-таки большой боец. Ему приходится много гонять. И в последних двух боях он провалил весогонку. Но, тем не менее, не заметил, чтобы большая сгонка веса влияла на его кардио. Также в своих пяти боях в UFC он одержал 4 победы. А, ну, победы, конечно, у него были поярче. Это два нокаута и два сабмишена. А что я думаю по этому бою? Я посмотрел коэффициенты букмекеров на Цуркиана. посмотрел коэффициенты букмекеров на Альвареса. 1-4 на победу Цуркиана, а 3-3 победу на Альвареса. Ну, если так разобраться, то у Альвареса больше шансов в стойке. У Альвареса... Есть шансы в партере. Да, возможно, у Цурукиана хватит навыков от защищ... от защищаться от джиу-джитсу Альвареса. Но, тем не менее, любая его ошибка может привести к удушающему и и окончанию боя в пользу Альвареса. И в стойке, я думаю, Альварес вполне доставит проблем Цурукиану, Потому что все-таки, кроме того, что у Альвараса лучше антропометрия, я бы сказал, что и навыки в стойке у него тоже получше. Поэтому... Я бы поставил, наверное, на Альвареса 3.3 Да, может быть, небольшую сумму Потому что, блин, может быть, букмекеры что-то знают, чего я не знаю Ну, как вариант можно выбрать менее рисковый коэффициент Это на то, что бой закончится досрочно Нет, с коэффициентом 2.2 2. Ну, я скажу так Если это будет, скорее всего, если это будет победа Альвареса То она будет досрочно. Если это будет победа Церукьяна То, скорее всего, она будет решением судей Конечно, есть риски, что все пойдет не по моему сценарию но, тем не менее, это мои мысли, я так думаю. Что же вы думаете, вы можете поделиться со мной в комментариях. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все, давайте. До следующего разбора. Пока.